Во дворе народ гуляет, мальчик-змея запускает и бежит от нас. Змей неловко трепыхнулся и за ниткой потянулся, словно в первый раз. Смело себя утверждая над косностью Он летел над нами кротко И ловил холодный воздух плоскостью Мальчик радостно смеется Нитка прочная, не рвется, славная игра И метался змей кроватый От рассвета до заката, с ночи до утра с ветром спешил побрататься за пальчиво. Он похоже рвался в космос, Удержать его не просто мальчику. Взгляд на миг не отрывая, И волнение скрывая вроде без причин. Я стоял, не замечая толпы зрителей. Сладко ликуя от праведной зависти К мальчику с крылатым змеем Ибо мы впадать не смеем в крайности. Он летит в крылатый странник За собой в небо манит, только не роби И нельзя остановиться, чтобы мысленно проститься С юностью своей Мещаться за змеем по жизни заманчиво Только с нитки он сорвется И, пожалуй, не вернется к мальчику Только с нитки он сорвется И, пожалуй, не вернется к мальчику